Привет! Если вам нужно выгрузить показатели и ключевые фразы вашего сайта из Google Search Console, с этим справится Netpeak Spider. Чтобы запустить такую проверку, нужно дать программе доступ к вашим данным в Google Search Console. Это можно сделать в настройках. Выбрать необходимый временной диапазон. Можно также задать фильтр ключевых слов, чтобы не получать статистику, в которой будут данные по показателям, например, брендовых запросов. А в конце можно включить выгрузку ключевых фраз. Затем выберите необходимые параметры на боковой панели, введите адрес сайта и нажмите на кнопку «Старт». Как только программа закончит сканирование, начнется выгрузка данных. Она может занять какое-то время, если данных будет очень много. Затем программа проанализирует полученные результаты, после чего на боковой панели вы увидите список найденных ошибок. Например, неиндексируемые страницы с показами или индексируемые без. Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Конечно, стоит перепроверить, можете ли вы что-то изменить в этих случаях. Например, если ошибка показалась для страницы, которую вы специально закрыли от индексации, перепроверьте, может стоит изменить ее код ответа на 410 или 404, чтобы окончательно убрать ее из индекса. А если страница получает показы, но не получает кликов, стоит поработать над ctr сниппета и ее релевантностью для ключевых слов, по которым она ранжируется. Может, стоит переписать там тексты или вдруг слетел тайтл или дескрипшн. Вы можете детально изучить поисковые запросы и их статистику для каждой страницы. Откройте меню «База данных», «Текущая таблица», «Google Search Console. Запросы». Здесь вы сможете быстро понять, ранжируется ли страница по нерелевантным ключам и на какой в среднем позиции она показывается.